Приветствую вас, друзья мои. Так, я тут еще на одном местечко надыбал, где пофармиться. Тут вот ребята еще насчет видосов что-то пишут. там Привет. Я в видос попал. Посмотрю. Вы подписчик. Теперь попал. Так. Так, так, так. Сейчас я патронами разгружусь. Нашел я местечко, короче, неплохое. Как Мне кажется, не думаю, что настолько я фартовый, что так мне прямо не сыпятся. Я сейчас два раза пробежал по ангарам, по этим. Выбил я три грелочки. Буквально за два круга. Один кружок двинул, второй кружок, и три грелки мне упало. Сейчас я именно по заработку по грелкам. Так, одна грелка примерно Ну, 35 не знаю. Ну по 35 примерно, за 32 где-то уйдет. Так, что он там написал? Огонь. Огонь это хорошо. Так. Давайте губ здесь. Все, блин, собрались у губа так погнали короче сейчас я по кругу уже только что дам я наверное не, не буду нафиг сильно ну, просто покажу места а вы потом на своем опыте или как вы тоже собачьи собирайте они тоже не каждый стоит плюс патрончики некоторые здесь неплохие падают Трончики неплохие падают. Так, вот он, кружок, короче. ломанули, сразу растворитель собрали. Растворитель собрали. Заебали на да, собаки Еще, блядь, не стреляет. Растворитель собрали. Ну, здесь уже собраны, я уже круг дал. Да и помимо меня здесь господа бегают. Так, раствор собрали дальше можно и не бегать здесь еще одна коробочка респается и довольно быстро кстати эти респаются ну, блин на грелках тоже способ заработка мне кажется неплохой и растворите считаю и у нас сейчас на серваке идет за 18 тысяч бутылочка уходит я его не продаю у меня там дебенка его сразу переветывает в нитку переделываю и нитками уже толкаю выгодно, невыгодно, не знаю точно вот здесь, кстати, грелка респается ну, раз в два часа примерно она из этой аномалии падает у нас. Потом. Вот там коробочка респается вот здесь коробочка респается так, здесь уже обубранная здесь одна, вон она тоже блядь, обубранная ну, тут, конечно конкуренция конкуренция но я думаю блять нафиг. если часа четыре затратить лимончик вы без проблем отсюда вытащите плюс патроны сгодятся на разные пушки на, ну и на бастрелушки ну, тоже по идее патроны пойдут некоторые губешки падают так собачка челюсти тоже гребен Компьютер сейчас вот, зарплату получу, начну себе собирать нормальные. глядишь в следующем году проживусь добрым компишкой. Так, пока мы туда не ломимся Еще покажу. Так, грелка еще падает. Он там на верхушке везуви. Вот где аномалии вот эти вот. Вот там на верхушке падает. Вон та аномалия тоже внизу. Вон там это можете пробежаться. Там грелка падает. небо падают каждые два часа по всем этим местечком на новой земле можно ни хреновый поднимать по идее вместе с растворителем. Так вот здесь коробочка респарится, до да, обобранная. Здесь одна респарится, между ящиками, вот здесь вот а на ящике вроде как я помню есть. Мне, ну, иногда ту каретку вот здесь одна. Ну, вот было вот этого, короче, еще Еще перед он тем, перед вот этим, короче, ящиком респоятся, и еще где-то между ними респоятся. Потом два вот две коробочки, вот здесь у нас с раствором респоятся. Сейчас не время, время маленько убежало. Я показываю чисто по месту. Так, вот из этих тварей, короче, у нас падают. Я уже, блядь, отсюда две выстрелили. Привет, так, тут у нас снежок, снежки тоже, кстати, момент хороший. Так, коробки уже отрезались некоторые, эта моя пустая, да, и ее отбирал. Ну я сейчас обобрал просто и сразу решил, короче, видосик запилить насчет. Так, пока тут снежки. Что я не забрал-то? Так. В мороз вроде не идет. Ну, бля, ну-ка, давай. Блин, записи у меня вечно проблемы всякие. Так, эту коробочку я набрал. Так, шутки Оп. Так, фокусов. калаша тоже маленько денег же стоит. Ну, здесь у нас нашелся. Так знаю в этом видосе наверное нифига у нас насчет грелок не фонтанет все и потом напишите в комментариях реально лимон здесь поднять я думаю без проблем можно лимон поднять здесь Грилочки. грелочки Плюс, короче, снежочка. Так. Блять, голосовой чат. Что за голосовой чат-то? Блять, я такого не знаю. Короче, заебется звонить, как это хуниатно получается? ч за голосовой чат? -то? Да, слушаю. Раз, раз. Так, разговор начать. Да, ответить, Юма. Да, да, слушаю. Да, да. А, греха ты, да я потом это в Дискорд попозже зайду. Нифига, там в Стиме уже мне голосовые чаты какие-то. Отключись, не звони, сейчас попозже в Дискорд зайди. Так, получилось, походу. Так. Так, нас в этом ангаре не подтанули, нифига, Шенки. бы никакой не побежал. Да, здесь нету грелки. но это может не протонуло, конечно, что грелочка мне выпала три штуки считай подряд. Хотя, думаю, это тенденция, по идее Должно так. Сильным фартом как бы это. Не Никогда. что быть пустые? Ну и последний, нихуя, ну короче сами побегаете, видос все равно отпишу как что, как поднять лимон, не знаю этот способ понравится, не понравится, этот круг, ну, сейчас конечно фортаново, может этот круг, в следующем круге может, будет. Удачный. отдыхает еще... если нельзя на пол лимона я думаю можно поднять сейчас еще чуть-чуть может перепишу видео хотя нафиг надо сами смотрите сами бегаете потом или отпишите что нифига не получается там бабок поднимать о, блядь, табак и Куда ты и банулся? Кем? Куда и бан? Куда ты и банулся? Ты никуда куяла, банулся. Ч ⁇ вдох, не вдох? я наоборот, то я снял что-то. Возьму. Возьму. В принципе, оно не что Лапу паукам Сюда тратить на этих падлах. Основное оружие перезарядим Он, наверное, у нас убиратель побежит Да, он без патронов хотел отсюда выбираться Будет ли ну, вместе наводить? никуда когда мы будет Куда он бился -то. Последнюю куда-то двигаю. О, блядь, пропал нахуй. Я его назовлю, он говорит, нет, я его лишь понял, должен сюда буду полететь. Хрен глядишь. Так, А, во! Блять, откуда грелка-то? Во! Одну подняли грелочку тут. Должно 4 штуки быть у нас Где-то я ее проглядел, значит, точно, вот подняли мы. Вот у нас 4 грелочки уже имеется в наличии. Плюс 2 раства, плюсом, как я еще до этого крутанулся. 3 бутылки. 5 бутылок растворителя, 4 грелки. 2 корпуса от автомата. Я думаю, это уже выйдет примерно 1150. 100, 100 штук примерно выглядит без патрончики. Я думаю, это очень-очень будет. -очень Ладно, на этом я закончу видос. Всем пока, всем удачи.